И тогда навык формирования эгрегора пригодится вам, когда вы будете составлять эгрегор вашей фирмы, эгрегор там еще чего-нибудь, те самые эгрегориальные структуры, которые вы будете размещать, например, на уровне стихийного слоя, они будут выполнять конкретные определенные функции, например, зарабатывать для вас деньги, например, хранить ваше здоровье, например, там заботиться о ваших детях, то есть непосредственно и слуги, слуги которые будут работать для вас на выполнение определенной задачи. Потому что, повторяю, эгрегор это программа, она будет работать так, как вы его запрограммируете, на ту задачу, которую вы запрограммируете. И при достаточном навыке, особенно у человека, у которого либо есть свой персональный эгрегор, либо есть уже сформированный канал в связи со своим божеством, процесс формирования эгрегоров на совершенно разные задачи не составляет абсолютно никакого труда, силы, энергии и внимания достаточно, чтобы контролировать их все. Их никогда не будет избыточно, их будет либо ровно столько, сколько необходимо, и каждый будет выполнять свою задачу. Сейчас мы с вами говорим о том, что персональный эгрегор вам нужен для того, чтобы поднять вашу значимость до уровня эгрегора высокого уровня, высокого звена. Для чего? Для того, чтобы ваш сигнал, сигнал вашего ядра, который вы посылаете на установление контакта со своей первозданной силой, не был заглушен общей системой. И поверьте, система вам не враг, она просто таким образом пытается выжить. Если система докажет, что люди без нее существовать не могут, она себе еще продлит срок еще на один ион, как минимум. Но если появятся люди, которые докажут, что можно существовать и без системы совершенно запросто и легко, то тогда сама, сам принцип существования эгрегориального мира, сам принцип существования, например там, культа только одного бога и религиозных войн, да, как, как таковых, как следствие, будет очень сильно пересмотрен. То есть в принципе магия работает именно на эту задачу, потому что система жизни будет развиваться только в том случае, если Принципы порядка будут пересматриваться от ООН к ООН, от поколения людей к поколению людей, от жизни к жизни. Это, это задача, это задача магии. Это соединение происходит раз и навсегда, это билет в один конец. Да, поэтому мы спешить не будем, поскольку понимаем, это билет в один конец. Это договор, который делается на всю жизнь, а то и не на одну жизнь, ибо в этом мире мы будем